после внедрения 10 процентов увольняются. Почему? Потому что они начинают понимать, что дальше, как было, не получится. Теперь надо работать. То есть теперь придется работать. Значит, есть еще процентов 20-30 людей, которые начинают конфликтовать с системой. Они говорят, зачем мы раньше нормально работали, а когда мне туда по сделкам ходить, а когда мне делом заниматься, только ваши брифинги вести постоянно. Первое время они сопротивляются, потом они становятся самыми ярыми сторонниками, потому что они начинают садиться на наркоманскую иглу эндорфина. Они начинают кайфовать от того, что видят результат своего труда, и они потом чувствуют себя крепкими созидателями. Это приходит не сразу. И важно показать, что мы это делаем, чтобы фокусироваться и чтобы понимать результат своего труда, в том числе для себя лично, удовольствие получать. Но часть уволится, потому что станет понятно, что они ничего не делают вовсе.